Турция – правило приличия. Многие люди приезжают со своими привычками, со своим самогонным аппаратом, ну, это условно, и не понимают, что Турция менее толерантна, чем, скажем так, Украина, Россия, Беларусь или Казахстан. Это религиозная страна, здесь мусульманство, и здесь есть свои нюансы. И за достаточно длительное время туристы, которые заполняли отели, уже дали определенное мнение о себе, как себя ведет наш человек. В частности, наши женщины, которые приезжают без мужчин. Да? Если женщина вообще приехала без мужчин, Мужчина, она считается доступной да и если мужчина приехал и он пьяный то тоже его поведение видно когда человек может там напиться и под окнами кричать шуметь и так далее то есть эти вещи откладывают очень сильные отпечатки на мнение у вас о нас как о народе поэтому поймите правильно сейчас Скажем так, действительно много наших женщин приезжало сюда погулять в целях ну, получить романтику, в целях получить внимание, потому что, возможно, дома его как-то не хватает. И наши мужчины приезжают сюда, действительно сильно напиваются и ведут себя тоже очень-очень некорректно. И я хочу сказать, что это мнение отложилось, и когда наши женщины ходят в открытой одежде, это тоже вызывает подобные чувства и, как правило, это вызывает большую ненависть у местных женщин, потому что потому что, да, потому что это отвлекает их мужчин. Вот. И кто-то сейчас заулыбается и подумает, да, как бы ничего страшного. А на самом деле не ничего страшного, потому что есть голосование, изменения в законодательстве, и туристы в определенный момент могут полететь отсюда все как Поэтому очень важно учитывать, что мы создаем определенное мнение о себе своими действиями. Элементарные вещи – это общественный транспорт. То есть мало того, что ну, наш человек, приезжая сюда очень часто на Porsche Cayenne, на каких-то дорогих там, геленвагенах, там, различных Audi, дорогих машинах, создал мнение, что ну, белый человек – это, как правило, обеспеченный. Что вы тогда делаете в общественном транспорте, да? То есть, соответственно, если человек ездит в общественном транспорте, он должен вести себя корректно, но наш человек умудряется, если, ну, допустим, местные жители там держатся этот встают около двери, ну, такого понятия, может быть, нет, как пропускать особо, да? И наши люди умудряются накричать на человека, который стоит у двери долго, да, и не спускается, и еще умудряются толкнуть. Ну, извините. Вот, это, вот эти крики со стороны женщин, со стороны мужчин вызывают ну, очень большое недовольство, потому что информация об этом распространяется. Мы очень некорректно себя ведем, очень. Я хочу сказать, что э, в Турции принято уступать старшим. Это уважаемо. Да, то есть старшие уважаемые люди. Да, и не очень хорошо, когда они стоят. И когда входит пожилой мужчина или взрослая женщина, а огромное количество туристов сидит на стульях, в том числе и дети, молодые подростки, это может вызывать нездоровые чувства. Дальше. Мужчин. Уделять внимание... Своей женщине можно, но очень часто мужчины наши приезжают сюда в одиночестве, романтики не хватает дома, переехали сюда, работают на какой-то работе, и э, кто-то даже проходил какие-то курсы по соблазнению, вполне возможно, и начинают клеиться к разным женщинам, да, то есть это происходит, э, ну, Достаточно часто, когда мужчина, там, я не знаю, выпил э, там, пара, ресторан, и вот умудряются там, оказать знаки внимания э, занятой женщине, как-то как подойти там, и так далее. Хочу сказать, что это здесь очень опасно, потому что э, если вдруг у этого человека, кого вы могли так зацепить и обидеть, да, окажутся связи в местном населении, то вполне возможно вас могут куда-то увезти и, собственно говоря, больше не найти. То есть это очень небезопасно как бы уделять внимание чужим женщинам. Тут это категорически не принято. Полиция вас защищать не будет. Поэтому поймите правильно, здесь охраняются пары что туристов, что местного населения. Здесь есть очень жесткая э, безопасность вот, этого, вот этой ячейки э, общества, которое называется семья. Дальше женщины, да? Наши женщины как умудряются вести себя тоже не всегда корректно. У нас принято с обслуживающим персоналом общаться очень вежливо, да, и улыбаться. Действительно, это принято, но, поймите правильно, в другой стране улыбка может восприниматься по-разному. Улыбка может быть такая, что, ну, как бы, благодарю, да. А другая улыбка может быть такая, что вы, как бы, блеснули глазками и, и показали красивые зубки, и, там, несколько секунд смотрите в глаза. Это... Тоже недопустимо, особенно если вы находитесь с мужчиной, это дает там, я не знаю, официанту или э, там, продавцу в магазине там, или какому-то еще человеку понять, что вы находитесь с никчемным мужчиной, от которого можно себя вести и вы сами как женщина тоже ну как бы доступная которая собственно говоря нужна только для одного поэтому старайтесь сдерживать себя потому что вы создаете мнение о себе о своей семье о своей паре там какие-то переписки в социальных сетях особенно если там мужчины могут знать что вы там замужем там или что-то в этом духе здесь приветствуется достаточно строгое лицо сдержанная деловая улыбка, сдержанная деловая одежда. И когда вы уважительно относитесь к местному населению, у вас не будет никаких конфликтов. Потому что для многих вот эта вот кокетливость это может быть привычный стиль общения, при котором вот эти комплексы с детства неполноценности, да, получать комплименты от мужчин, там какие-то знаки внимания от разных мужчин, там типа подзаряжаться, они естественны, но в турции это не очень естественно и это вызывает совершенно нездоровые чувства и не очень здоровое мнение о вас поэтому учитывайте просто эти вещи правила приличия в мусульманской стране нужно все-таки учитывать и если вы собираетесь здесь долго жить то создавайте свое окружение так чтобы вокруг у вас были люди которые не используют вас которые для вас оказывают определенную пользу которыми не пользуетесь вы с которыми вы создаете длительное сообщество возможно вы будете работать в Турции или делать бизнес если вы хотите работать в Турции то можете посмотреть одно из моих видео я хочу сказать что здесь не так все просто то есть есть очень много нюансов когда вы хотите, захотите заниматься бизнесом вы можете посмотреть мой другой ролик и если вы находитесь в стране которая менее толерантна Учитывайте, что любая ошибка ведет за собой разные, более строгие реакции. Сейчас э, мы с вами переехали, мы с вами находимся в гостях. Ну, давайте тогда уважать, изучать, стремиться изучать турецкий язык, э, стремиться приносить пользу, да, приносить населению местному деньги, стараться делать какой-то вклад, то есть, ну, не мусорить, э, там... Не напиваться, да, не портить мнение о себе, а наоборот, превосходить ожидания, вести себя очень достойно, показывать, как вы можете общаться, как вы можете быть для людей вкладом в их жизнь. Я благодарю вас за просмотр этого видео. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч на моем канале. Пока-пока.